Друзья, я вас приветствую на канале Сложно Просто. Меня зовут Сергей. И сегодня будем говорить про архитектуру. Архитектуры бывают разные, их бывает огромное количество. И так или иначе, те или иные применяются на тех или иных проектах. Как-то вместе, как-то порознь, как-то несколько, неважно. Суть сводится к тому, что для того, чтобы эти архитектуры работали, или вот эти подходы архитектурные, нужны какие-то инструменты. Первый вариант, вы написали инструмент сами, второй вариант, взяли уже готовый. Ну и вот entity-процессор, который я сегодня хочу вам показать, вернее, даже я хочу его сегодня написать, а вам предложить его использовать, это один из инструментов. Наряду с ним у меня будет использоваться другой инструмент, который называется Mediator, ну я имею в виду вот. И, собственно говоря, речь пойдет про архитектуру, думай, дизайн, предметная область, события предметной области, агрегаты. В общем, будем много писать кода, надеюсь. И э, перед тем, как написать код, я покажу некоторое количество слайдов, чтобы вы могли точно определить, где в каком месте мы находимся, говоря про entity-процессор, где он используется, каким образом, в том числе кстати, и про медиатор. Вот. И э, я подготовил консольное приложение, оно на самом деле простое, ну, с точки зрения опять банального эдитса, если так можно выразиться. Вот. И мы вот это консольное приложение э, разберем, что с ним не так, почему она не работает и попробуем его трансформировать в консольное же приложение, но уже которое использует другой подход. То есть, у которого есть события предметной области, сама предметная область, ну и как это можно дальше использовать, мы уже поговорим про перспективы. Вам напоминаю, что желательно подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео, возможно это видео не последнее на эту тему. И, в общем-то, посмотрим, переключаемся. Ну, надо понимать, друзья, что на самом деле DDD, то есть, думаю, это дизайн, это такая большая, прибольшая тема, и мы коснемся только как раз событий. И если говорить, что насколько новая эта история, нет, она далеко не новая. Еще в 2000 году Мартин Фаулер рассказал про онлайн-эвент. В общем, это какими-то разными способами релевалась из одной архитектуры в другую, из одной паттернов другой и в общем на самом деле принцип остается один и тот же я не буду вдаваться в подробности мы об этом может быть потом когда-нибудь поговорим но суть сводится к тому что когда делаются какие-то бизнес операции в вашей системе то так или иначе они должны испускать, так сказать, какие-то события. Эти события должны перехватываться другими бизнес-процессами. И вот если говорить про реализацию, то реализация бывает разная. Но перед тем, как начать, давайте я расскажу основные ключевые моменты про события домена. Итак, друзья, Domain Events является важной концепцией Domain Driven Design. Надо сказать, что Эрик Эвен своей книжки изначально даже про них не упомянул. Они появились чуть позже, как дополнение. Domain Events является частью доменной модели. Собственно говоря, доменная модель может запускать эти Domain Events, то есть события домена, и такие же события могут запускать и агрегаты. Мы говорили про них в одной из собственно, видео. И надо понимать, что там несколько в агрегатах содержится несколько моделей, одна из них важная, ну, в общем, пересмотрите видео, там все понятно. И э, если говорить про э, ограниченный контекст, называемый «бон bon контекст», э, то он как раз э, как-то должен общаться с себе подобными контекстами, не выходя за свои пределы. Это просто как бы ха, ну, прописная истина. И э, на самом деле все, что происходит в системе, может быть описано как событие, но не все события являются событием домена. Ну, я уже э, упомянул, наверное, э, в одном из э, видео, я говорил, что события домена обычно это те события, которые связаны на создание, на и в общем, на крутой операции, в основном на создание обновлений. То есть если какая-то сущность где-то создалась, то где-то кому-то нужно об этом знать, грубо говоря. Или если где-то было какое-то изменение, то, соответственно, опять же, кто-то где-то или кому-то или пачки кому-то, если так можно выразиться, должны про это знать. Если говорить про концепцию микросервисов, мы их сейчас возьмем за основу, то представьте, что есть у нас разные микросервисы, голубеньким обозначены, которые с предметной области, а допустим фиолетовым обозначены те, которые инфраструктурные, так сказать, поддерживающие сервисы. И э, так или иначе они все между собой общаются через шину данных, триллюют туда-сюда какие-то сообщения. И э, вот эти вот сообщения очень похожи на события домена. То есть теоретически, с точки зрения банальной аудиции, вот эти события домена, они могут треливаться внутри микросервисной архитектуры, а также могут внутри конкретного сервиса. Если мы, допустим, возьмем какой-нибудь ордер-сервис, то заглянем в него поглубже и э, вспомним, что этот ордер, ну пусть он будет микросервис, но теоретически это может быть и монолит, и какой-то веб API, и какой-нибудь веб-форм. Не важно, что это. Суть сводится к тому, что внутри этого сервиса есть какие-то репозитории, ну может быть даже сервисы, может быть даже провайдеры, может быть даже еще какие-то менеджеры, или еще какие-то инфраструктурные единицы, которые... Ну, теоретически должны между собой быть связаны. И не просто, а как-то, наверное, иерархически. Ну, я бы предложил вот такую вот иерархию. Ну, смотрите, допустим, у вас есть какой-нибудь ордер репозиторий, который смотрит в базу данных. И э, вы понимаете, что э, в базу данных он смотрит через репозиторий, там грубый DAOM, ну, то есть Data Access Layer, и там э, очевидные крут операции А вам нужно больше, вам нужно, чтобы он еще мог дополнительные какие-то методы реализовать, пихать их репозиторий. Ну, не совсем нет, смысле э, совсем нет никакого смысла, потому что, в общем, зона ответственности репозитория это да, Data Access Layer. Вы делаете надстройку, делаете сервис. Ордер-сервис и в этот ордер-сервис инжектите репозиторий. И суть сводится к тому, что вы делаете бизнес-операции какие-то в ордер-сервис, а на низком уровне там где репозиторий они сохраняются и читаются из базы. Удобно, удобно. А теперь давайте предположим, что у вас есть другая потребность. Вы хотите не только Допустим, использовать order, ну и order item какой-нибудь репозиторий И теоретически его можно запихнуть и в сервис Но э, со временем вот эта логика она сильно усложняется И получается, что у вас э, иерархия, иерархия немножко ломается В том смысле, что вы можете в сервисе запихать сервисы В репозитории, репозитории И таким образом получается, что в какой-то момент у вас нарушение какой-то э, зависимости и в рекурсии через dependency injection вы э, наблюдаете какие-то неприятности и для того чтобы это разрулить теоретически было бы неплохо чтобы вот эта иерархия существовала и в вашем приложении неважно как называются эти уровни но э, суть сводится к тому что э, строгое направление зависимостей даже на этом отдельном уровне Говоря сейчас об уровне, я имею в виду именно бизнес-уровень, то есть бизнес-леер, в том смысле, что все, что написано на C-sharp. Смотрите, на самом деле три уровня сервис провайдер менеджер обычно хватает там, ну, то есть, по самую крышу, для обеспечения вот этой вот иерархии зависимости, чтобы не попасть в рекурсию. Я помню только один проект, где был еще один четвертый уровень, я даже не помню, как мы его тогда назвали, но неважно. Суть сводится к тому, что на каждом из этих уровней.. Каждая из, домайн, ну, то есть из доменных моделей могут запускать какие-то триггеры или должны запустить триггеры. И задача как раз этого самого entity процессора, о котором шла речь выше, собрать вот эти самые триггеры или доменные events, если хотите, чтобы потом можно было их обработать, запустить, стартануть, отменить, продублировать еще что-то там. Короче, когда у вас есть в руках э, те самые веревочки, их можно дернуть, ну главное не оборвать. В общем, вот такая вот картинка. Я извиняюсь за такое длинное-длинное вхождение. Но на самом деле это вот объясняет то, чего я буду сейчас делать. Есть какой-то Entity-процессор, который может со всех уровней, ну, если они, конечно, у вас есть, собрать эти самые триггеры. А вот как раз тот самый медиатор, ну, я имею в виду, ну, пакет, вот он как раз может собранные вот эти вот штуки выстрелить. Но теперь представьте, какая отсюда гибкость управления проектом. Если у вас для того, чтобы... Модуль получил какие-то изменения откуда-то Нужно всего лишь подписаться на эти изменения А другому всего лишь навсего инжектить один, одну сущность, которая называется медиатор Который может выстреливать эти триггеры ну, В общем такой лего конструктор получается, которым на самом деле очень легко управлять и на основании требований, которые выставляет бизнес, можно вот этими штуками варьировать, ну, там, до бесконечности. Собственно говоря, все сходит к тому, что вы можете даже сделать визуальный редактор. Ну, я уже прям далеко забегаю, но теоретически это возможно. То есть декларативно описывать какие-то триггеры, которые можно сериализовать в класс, который просто нужно потом пухнуть в этот самый медиатор, и кто-то где-то подхватит. Довольно фантазии, давайте... Переключимся как раз на демонстрацию и посмотрим, что я наворотил в демонстрационном проекте. Итак, вот то приложение. Оно консольное, которое я подготовил специально. Оно буквально про одну сущность и, грубо говоря, про один метод. Чтобы не распыляться, так сказать, на мелочи, давайте я вас познакомлю. Это сущность order. Order это ребята. Статусы какие-то, и вот в конкретном вот этом консольном приложении, вот оно оно, я при помощи э, вот этой вот, где-то здесь вот, update метода меняю с текущего состояния с draft на baiting payment. Это коротенько Теперь немножко поподробнее. Итак, у меня есть ордер сущность, у нее есть статус, у меня есть э, несколько сервисов, э, некоторые даже с реализацией, например, статистик-сервис заглушка в виде реализации для того чтобы можно было понять как это примерно работает максимально приближая к реальности понятно что это может быть реальный процесс и запускать есть notification сервис ну грубо говоря какой-то не знаю e-mail сервер или там пуш notification неважно но он тоже в виде заглушки реализован и тут как бы, ой, и тут как бы Нечего на самом то деле выдумывать. Я поставил простые э, task delay и, и собственно говоря, написал информацию о том, что, собственно, происходит в консоли. То есть, есть э, интерфейс, есть его реализация. И есть у меня iOrder сервер, который реализации нету. Ну, то есть э, в корм проекте но зато она есть э, уже э, непосредственно в самом консольном приложении, которое, как вы видите, я назвал э, консоль эп э, Good. Ну, Хорошо, и это все работает Давайте запустим, я вам, собственно говоря, покажу Продемонстрирую И расскажу, может быть, по пунктам немножко Смотрите, вот Собственно, здесь Все написано, давайте пробежимся Итак, у меня есть приложение Которое стартует Есть ордер, который создается И потом мы делаем Обновление этого самого состояния У этого ордера на другой На waiting payment Ордер successfully обновляется мы проверяем пишем ok и тут же запускаем какой там перерасчет статистики не знаю платежей там долгов чего хотите и какой-то сервис ну, тот, который называется notification отправляет события, потом подтверждает его отправку какой-то сервис калькуляции говорит что я запустил ну, там, расчет или перерасчет долгов если хотите или там каких-то не знаю, вытежение, неважно. Потом он говорит, что я закончил, и приложение выходит. Вот Вот это приложение абсолютно простое, ничего в нем сложного нету. Давайте пробежимся по, по всему файлу программ, который, собственно, и все и есть. Я прошу прощения за звуки за спиной. У нас дом только строится, ремонт. И вот что я хотел показать. Ну, если свернуть всю вот эту... Гадость, которая тут, в общем-то, не нужна. Давайте вот так Есть using Тут как бы я использую серилог Давайте тогда начнем с самого начала Я подключил несколько пакетов В том числе медиатор В том числе конфигурацию Чтобы брать Собственно говоря, апсеттингс ну, Допустим, у меня вот там лежат какие-то Значения, неважно. Я подключил логирование Подключил серилог, ну, потому что красиво и э, подключил Operation Result Core, который позволяет выдавать э, некую подобию спецификации 7807. Ну, в общем, познакомьтесь с ней. Это которая э, Details, Error, э, Problem Details, вот это как называется. Вот, и вернемся сюда. Смотрите, у меня здесь есть что? Я как раз здесь создаю конфигурацию, я создаю настройки сериал логера. Э, я подключаю, э, собственно говоря, файл настроек. В общем, -то, здесь ничего интересного, здесь, наверное, чуть поинтересней. Я регистрирую, а, ну, здесь я вот еще, кстати, где-то здесь, а, вот, создаю сервисы, ну, то есть, это то, что где-то там за кадром есть WISP.NET Core. И э, регистрирую какие-то зависимости, в данном случае это вот мои сервисы, э, создаю контейнер, ну, и дальше, вот, выйдя из этих вот регионов, теперь можно этот контейнер использовать. Первое, что я делаю, я получаю все зависимости, я как бы Опять же, я пытаюсь это приблизить к тому, что как будто бы эти зависимости получены из конструктора какого-то контроллера. То есть, грубо говоря, вот до этого места у нас как бы контроллер, а вот здесь вот уже сам метод контроллера. Вот, вот как-то вот так вот, если смотреть, то будет понятнее. И здесь на самом деле все очень просто. Я создаю какой-то экземпляр какого-то заказа, Пишу об этом информацию. Дальше я собираюсь обновить какое-то состояние. Эти сообщения вы как раз видели. А потом беру у order service, выполняю вот этот вот метод, который называется update state. И при успешной операции я должен отправить нотификации ну, об успешном смене статуса и запустить какую-то рекалькуляцию, то есть перерасчет чего-то там, неважно. А если у меня не успех, то я должен просто натифровать юрором, типа, ну, все плохо. Чуть не сказал говне. А, в смысле, что, ну, что все плохо и поэтому никаких рекалькуляций не нужно, там, куда что-то отправляется. Как работает апдейт сервис, на самом деле все просто. Здесь, если говорить конкретно, то мы создаем то, что будем возвращать и потом набор каких-то проверок. Одна проверка, вторая проверка, третья проверка. Четвертую проверку я не написал. Давайте прям сейчас допишем. И пусть она будет таким образом, если, допустим, у нас прайс ну, меньше либо равно нулю. Ну, то есть стоит совсем плохо, и мы говорим, что там, допустим, прайс error. Или, допустим, Пусть будет по образу и подобию, как и там ну no error И напишем, что.. Has no price default. Даже вот так. Вот. И мы говорим, что у нас здесь ошибка. Ну, грубо говоря, в каждом из проверок при наличии ошибки мы создаем окончательный экзепшн, отправляем operation результат и возвращаем. То есть так называемый подход fail first. Проверили, не получилось, вернули результат проверили, не получилось, вернули результат. Вот Fail First примерно так работает. И тут нужно сказать, что если все удачно, то мы меняем статус, делаем якобы сохранение в базу данных, в Operation говорим, что у нас есть этот самый ордер уже с новым статусом, и делаем return. Вот такая вот несложная операция, то есть работает она следующим образом, как я показал. Ну а если у меня, допустим, Price равен 0, я запустил приложение, и у меня показывается ошибка, не могу, уведомление и все такое. Ну, вот как-то вот так. То есть, на самом деле, простое приложение с одним грубо говоря, методом, с одной сущностью, с одним статусом. Что здесь не так? Если быть до конца честным, то это приложение работает. Оно выглядит достаточно солидно. Мне кажется, это показательно. Но бывают такие моменты, когда... Нужно пересматривать то, что вы написали, эти моменты называются новые требования. В частности, вроде примера, давайте посмотрим сюда. Допустим, я хочу сделать следующее, если у меня допустим тайтл не заполнен, а это какой-то важный отчет или там документ, я не знаю статья блога, еще что-то, я хочу сделать какую-то нотификацию, допустим, автору этой статьи или там главному бухгалтеру, я сюда должен что сделать? Я должен написать конструктор, я сюда должен айнотификация сервис какой-то покинуть и смотрите у меня начинается рекурсия которая уже выглядит не очень красиво я в сервис инжекчу вливаю вернее сервис и мне нужно делать пересмотр э, архитектуры Ну теоретически конечно можно все бросить оставить как есть но в какой-то момент у вас будет в списке вот в этом вот в списке сервисов Большое количество сервисов, и вы просто не будете знать, кто из них в какой сервис вливается. Вливать-то можно до бесконечности. Но в процессе запуска в рантайме вы потом узнаете, что у вас рекурсия, и будет очень трудно все это разрулить. Безусловно, существуют механизмы, но этим нужно заниматься, за этим нужно следить. И это нужно писать код по-другому, забивать костыли и так далее и тому подобное. Поэтому здесь... Вот в моем варианте этот э, notification сервис должен быть более низкого уровня, потому что нитификации как бы, они могут инжектироваться везде, значит мне order сервис нужно переделывать в провайдер. И с точки зрения, опять же, банальной аудиции, ничего в этом сложного нет, но такие пример у меня на самом деле сложный. А если я, допустим, захочу сделать следующее, если у меня сюда приходит цена, которая выше определенного там, я не знаю, размера, ну, опять же, я надумываю всю эту логику, но у меня должна запускаться калькуляция. То есть теоретически у меня сюда нужно тогда заинжектить еще и какой-нибудь там, uh, так называемый iCalculation, или как я его там назвал, I calculation, а, нет, iStatistic, прошу прощения, uh, Service, который тоже, по идее, должен быть уже каким-то другим. А есть учесть, что в этот сервис вливается логер, пока, не говоря уже о том, что здесь могут быть другие вливания. Ну, в общем, смотрите, когда логика усложняется, придерживаться правил становится сложно. И вот если разделить вот эти вот все... Ну, смотрите, то есть, если мы связываем явным образом через вливания конкретные сервисы, конкретные менеджеры, провайдеры, это все работает до определенного момента, пока мы... Точно знаем, как это именуется, это кто от кого зависит. Но как только у нас появляются новые э, требования, которые могут изменить наши названия файлов, названия названия этих уровней, то и переделка будет на самом деле большая. Опять же повторюсь, да, можно все бросить и ничего не переименовывать, но тогда в какой-то момент вы уберетесь в более серьезную проблему, которая называется рекурсия зависимости. Поэтому да, нужно переименовывать, и в зависимости от сложности количество этих переименований и рефакторинга будет все больше и больше. Я предлагаю другое решение, которое позволит из конкретного сервиса, причем любого уровня, выстрелить какие нужны события. На выходе конкретного метода я получу эти события и дальше я смогу с ними поступить так, как я хочу. Давайте это сейчас начнем проделывать. И э, есть еще здесь и другие проблемы в этом проекте. Я, наверное, про них умолчу. А вы отпишитесь в комментарии, какие проблемы в этом проекте есть. Вот сейчас, на данный момент. Я сейчас буду делать следующее. Я создам новое консольное приложение, которое будет называться как-нибудь, не знаю, по-другому, видимо. Вот. И в нем уже буду реализацию делать, чтобы мы могли сравнить и то, и другое. То есть и ту, и другую реализацию. Безусловно, они должны быть рабочие. После того, как я видео сделал, я выложу это все в GitHub, и у вас будет возможность посмотреть и то, и другое, и, в общем-то, сравнить, и даже будут исходники этого самого, того, чего я сделаю. Ну, в общем, вот так вот. Итак, я создал новый проект, который имеет уже суффикс «advanced», и здесь у меня есть все то же самое, что есть. Так, что-то тут я, минимум, не до конца создал. Так, вот, все верно теперь. Я перенес те самые регионы, которые были предыдущим. Ну, в общем, чтобы у меня был контейнер. И здесь у меня сейчас открытое место для деятельности. Я перенес также upsettings. Ну, чтобы можно было читать, кстати, я не перенес сам этот файл Ctrl-V правой кнопкой, свойства. Если новый, да, все. Это будет работать. Вот. И там есть, наверное, давайте вот такое разделение сделаем. Вот здесь вот, вот я напишу new, а вот здесь название приложения напишу old, ну, чтобы мы их различали, не ну, более того. Я также создал, ну, сделал референс на самый этот core, в котором есть и интерфейсы, и вот в сервисах создал файл word Service и в него сделал наследником от iOrderService, ну, чтобы у меня, в общем-то, это было то, что, собственно говоря, уже есть в том проекте. Единственное, наверное, что я сейчас отсюда возьму некоторые штуки, ну, например, создание ордера, а, наверное, логирование возьму еще. Так, это у нас не тот проект, вот он тот, нет, вот он тот. Вот, и теперь, наверное. Ну, смотрите, давайте сначала поговорим вот о чем. То, что у меня есть Order Service и он делает апдейт в 66 строчке. Это на самом деле понятно. Тут как бы логики другой я не вижу. Единственное, что внутри вот этого апдейт сервиса я хочу, чтобы у меня в новом проекте работала уже по-другому. То есть я хочу, чтобы использовалась какая-то другая механика, вот тот самый entity provider. Нет, вот как он entity процессор. Вот, то есть для того, чтобы мне этот entity процессор сработал теоретически, ну давайте начнем с самого простого. Я создал конструктор, пусть он так и называется. Ну, давайте вот так вот order entity процессор, чтобы мы уже говорили конкретно. И я его вот так вот и назову. Что там? Ну пусть будет просто entity процессор. Пусть вот таким вот образом создается. И здесь, когда я, в общем-то, должен получить какой-то результат, я теоретически тоже должен написать operation result, который будет возвращаться, return operation. Ну, вот как-то вот так для начала. Да? Здесь я сделаю SYNC. А здесь мы а будем делать ну, ну, тот самый savechange эмуляция, Пусть будет вот такой Await. Task delay, ну проще какую то там секунду постоит, опять же только для того, чтобы было понятно, что мы там какие-то операции делаем. Дальше мне нужно здесь вот этот самый entity процессор э, теоретически сделать какой-то там execute, наверное, или процесс, давайте лучше напишем, будем делать это синковым вариантом, э, то есть чтобы у нас э, Какая-то операция прошла, и мы могли получить ее результат Вот таким вот образом И что мне нужно сделать? У меня здесь уже сущность есть Ордер, вот она приходит, стоит у меня есть И я хочу сделать следующее Я хочу, чтобы ордер вот этот самый Сделал Я хочу вот этому процессору сказать Вот с этим ордером сделай следующее Ну пусть будет new допустим change э, status ну, ну пусть будет action да? на самом деле не важно как это называется ну, нет хотя бы в данном случае наверное важно change state у нас он вообще -то называется да? to publish it как-то вот так вот action то есть вот какой-то такой вот класс я хочу туда отдать и с ним потом что-то поделать и в результате есть ли у меня result ну, окей, допустим, сейчас опять же говорю, у меня этого кода нет. Я хочу в этот operation, который результат э, выполнения этого метода отдать, допустим, result, ну пусть будет entity, э, и return сделать operation, ну то есть, э, как это fail first, я наоборот сделаю, неважно. Вот, а если у меня... Э, так, я вас обманул, здесь тогда мне сейф то не потребуется, этот сейф будет где-то там внутри происходить. Отлично, тогда сделаем и так. Если у меня операция завершилась неуспехом, то здесь я как раз вот этот операцион наполню следующим. Ну, здесь есть такой метод, напомню, это библиотека, которая валяется в интернете, и она, в общем-то, агрегирует результаты из методов и выдает наружу. Так, ну допустим у меня здесь Error, здесь допустим стринг, ну что мы тут соберем, пусть у меня в результате, который получится действие этого, тогда будет какой-нибудь validation, наверное, validation или errors. ну пусть будет validations, ну пусть мы вот так вот пока отдадим, неважно как это выглядит, результат, вот так напишем чтобы было понятно var message равно validations как будто бы это стринг какой-то и здесь напишем ой, здесь напишем message ну, чтобы, да, пока вот так вот сделаем чтобы компилировался вот таким вот образом и дальше я должен сделать return operation в общем каким-то способом это должно вот так вот выглядеть а что с точки зрения так, сейчас, секунду, с точки зрения логики, которая будет выполняться на U, в методе, ну, грубо говоря, контроллера, как мы договорились заранее, то это будет опять то же самое, ничего не изменится, вот тот самый operation result, вот breakpoint, f9, f5, конечно же, не соберется, глупости нажимаем, но ладно, не важно. Вот, теперь остался вот этот самый entity-процессор, э, нужно реализовать. И давайте я создам папку, э, пусть она так и называется, order entity-процессор. Ну, подразумевается, что у меня множество, может быть, сущностей, для каждой будет свой процессор, поэтому... Или entity-процессор с, давайте вот так вот назовем entity-processors, чтобы мы знали, и пусть это будет для ордера, и в ней создадим order entity processorvc Итак, у меня появилось, ну, все-таки я печатался где-то, entity, давайте сразу переменуем для красоты Вот, Я буду сейчас реализовывать то, что у меня там уже как бы почти реализовано Он будет публичным, мне нужно же его сразу же зарегистрировать в контейнере И это у меня делается вот здесь Так, я добавлю сюда, так, сервис, notification, это у меня все остается Это я получаю в сущности, мне нужно вот здесь зарегистрировать Пусть он тоже будет скоплен и я вам скажу, чтобы он зарегистрировался. Тогда теоретически я могу его вот здесь, вернее вот здесь, нет, ну, вот здесь, я могу его получить. Вот он мой EDT-процессор, теперь у него должен быть какой-то метод, который называется, ну, пусть он так пока и называется. Так, нет, не так он должен называться, он должен здесь иметь... Э ну не знаю, давайте назовем execution. Ой, execution э, result какой-нибудь. Не знаю. Пусть будет пока execution result. Что-то он мне подставляет эту длинную строку. Это mm -hmm. да что такое? Я могу справиться. В конце концов. Это да что ж ты мне подставляешь-то? Так, и это будет Ордер. Какой ордер она пытается мне подставить? Я, может быть, не переименовал. А, у меня ордер один. Все верно. Enter. Да, хочу. да, я понял. На самом деле, смотрите, я создал папку Ордер, и у меня сущность называется Ордер, они совпадают, и у меня начинается игры. Давайте так вот. l t l Entity, order, entity, пусть называется папка тогда вот здесь у меня о, сейчас начнет это человечески получаться вот таким вот образом и я, вот ордер соответственно, да, хочу и change state, хорошо, пусть как-то вот так ну, в общем, чтобы было понятно, мне этот change стоит какой-то нужно придумать название, теперь мне нужно реализовать execution какой-то Результат, пусть будет здесь пока валяется. вот И теперь дальше, чтобы у меня проект собрался, мне нужно какой-то окей. Да? Ну, давайте прямо отсюда и сделаем. Мне нужно создать свойство окей, пусть оно пока будет ну, вот, вот так. Не знаю, пусть пока будет вот так. True, не важно, это мы потом доделаем. Дальше что у меня? Мне нужно какой-то entity. Ну, смотрите, на самом деле здесь у меня может быть ордер. Но я предполагаю, что, скорее всего, это будет, ну, пусть пока так, не важно, будет более понятно. Пусть у меня это будет какой-нибудь numerable, а, ну, то есть это будет собирать список ошибок. Пусть будет какой-нибудь String, например, Validation, давайте переменуем его Errors, какой-нибудь, не знаю, вот такой. Далее, давайте реализуем это правило. Ну, пусть это правило делает следующее. Наверняка я хочу сделать так. У меня есть ордер, и мне нужно применить это правило. Давайте по пути наибольшего сопротивления пойдем. У меня у каждого правила будет какой-то свой собственный результат. Помимо того, что у процессора есть свой какой-то результат операции, применение операции, еще у каждой операции будет свой результат. Bar ну или допустим, пусть называется result, равен, change application. Ну, пусть будет там apply, например. Ну, как вариант. И даже не просто apply, а async, чтобы мы, допустим, применяя какую-то операцию, могли ее выполнить асинхронно, отправить куда-нибудь там запрос, может быть, даже в другой сервис, не важно. И еще мы хотим здесь сделать следующее. Я хочу сюда в этот обработчик отдать ордер и смотрите я хочу придумать такую штуку которая могла бы передавать какой-то контекст между правилами пусть эта штука называется ну, давайте так сделаем правит uh, uh, допустим ли какой-нибудь там ну классно нет класс не класс как она называется допустим где uh, кто там entity uh, processor так и называется контекст. Ой, контекст. И я так и назову его. А пусть так и называется. Вот так. Вот. И этот класс мне, соответственно, нужно создать. Ну потом, естественно, все разберем по полочкам. Сейчас пока так. И я хочу дать сюда этот самый контекст, чтобы я, если вдруг какие-то там манипуляции сделаю внутри этого правила то в общем у меня чтобы наружу пришло то что нужно и этот результат у меня будет не тот результат который я буду давать. давайте давайте вот так вот var result right. execution execution нет не так я буду делать я буду делать очень хитро я буду делать так вот если result apply да no yeah. operation operation результат уже занят давайте apply Результат. Вот вот. Если apply result in ok, ну, то есть применился успешно, то я буду возвращать return new execution result. Ну, теоретически даже если success, то это будет success result. А в противном случае return new execution не result. А какой-то И соответственно у меня будет два наследника от этого класса, где он вот он. Пусть это будет как-то вот так. То есть здесь у меня будет success. Неправильно написанный. А здесь еще тогда нужен error. Ну, опять же, я немножко подготавливаю базу. Я не буду весь его целиком полностью писать, я просто покажу идею, а потом э, напишу и возможно это видео. Далее мне нужно влизовать эту функцию. И здесь она должна тоже что-то вернуть. Но ну, смотрите, это какой-то вот action. Пусть это тогда будет. Э, э, ну пусть будет action result, наверное, плохое название, потому что оно будет вытакса, да? Ну Давайте тогда его назовем. EntityActionResult который будет Apply и здесь мы будем ну, давайте var result, reviewEntityActionResult и будем его же возвращать return этот самый result но предварительно мы должны с этим ордером что-то сделать Пусть у нас state равен. Так, как я назвал этот самый action? Он назывался change state на publish. Значит, state равен. Где он? Complete, publish Ну хотя странно. Ну, а вот, waiting to. Давайте тогда так и назовем его. Не publish а переименуем. Пусть будет change state to вот такой. В общем, сейчас у меня пока. Ничего нормального здесь нету Все как бы поломано. Давайте немножко еще соберем То есть на данный момент никакой Никакого профита моя реализация не несет Единственное, что, что можно подумать Можно подумать, что мне потребуется Вот в это вот процесс Наверное, какие-то дополнительные параметры И я бы их назвал какой-нибудь там и IEnumerable какой-нибудь там, ну если это экшен, который применяется к сущности, давайте это назовем рул э, какой-нибудь э, ну, какое-то правило, да, которые будут валидироваться перед тем как, вот, я уже что-то там угадал, кто там, кто там, не знаю, давайте будет I, Нет, я хочу его... Да что такое Здесь мы создадим какой-нибудь паблик, Вот такое вот. И э, что-то там должно происходить. В общем, э, что я хочу сделать? Я хочу, чтобы когда я выполняю какую-то операцию, прокидываю какую-то сущность, хочу, чтобы эта сущность... Э, обрабатывалась конкретно какой то операции или пачка операции опять же и перед тем как применить вот этот экшен я хочу чтобы проверялись какие-то роли я сейчас останавливаю видео немножко допишу и покажу что я сделал Итак, друзья, я написал некоторое количество классов. Они, собственно говоря, не важны. Я это буду доводить до ума. А сейчас давайте запустим приложение, посмотрим, что оно работает. Да, оно действительно работает. Вот, выполняется все то же самое, что выполнялось и в первом варианте. Но, с точки зрения банальной юридицы, я его сильно усложнил, потому что появилась куча всякой хрени. Поэтому давайте пробежим по дебагу и посмотрим, что, собственно говоря, происходит. Итак, мы дошли до пункта где мы начинаем делать какие-то проверки, и я нажимаю F11, вот мы получили State, который нужно поставить, вот Order, пробегаем, здесь я создаю какое-то правило, которое называется Check Order Title, и в этот процессор опускаю Order сам, опускаю Action, который нужно сделать, и правило. Нажимаем F11, пошла проверка правил, если правило есть, значит, у меня по умолчанию не валидно сущность, я проверяю каждое правило, пробегаю, вот у меня проверка конкретного правила, ну, дилейт для красоты. Если у меня, вот реальная проверка происходит, у меня если тайтл не задан, то я выдаю error rule result с указанием что у меня собственно говоря ошибка если все нормально выдаю success и здесь на выходе проверяю есть ли окей Но Success, правило скипается других правил нет Валидность проверяется наличием записей с ошибками все отлично ничего не сломалось раз ничего не сломалось можно применить собственно это правило Вот apply произошел Здесь все отлично, окей, okay, true, success, в общем, вы видите, все работает, и здесь возвращается тот Operation зал с тем новым самым entity, который внутри уже с обновленным статусом, ну и на выходе я получаю все те же самые результаты, что были в предыдущем, то есть old так называемой версии. Какие плюсы от того, что на коря такое количество классов? Вот сейчас их не видно. Кроме того, что я потратил время на их на реализацию, в общем-то ничего такого не видно. Какие плюсы с этого можно выхватить? Ну, давайте для начала вот такую штуку покажу. У меня есть вот это вот правило, и я могу его на самом деле отсюда убрать и сказать, что у меня сюда передается, допустим, ну. Ну, или, допустим, ну, давайте поставим, что здесь можно ставить, ну, э, в 12, я сейчас это поправлю, вот такое вот, был ну, поставим, и здесь, э, давайте, давайте, ну, э, давайте вообще сюда уберем, чтобы он, собственно говоря, не мешался, мы отсюда правила уйдем, теоретически можно будет сделать это по-другому. И здесь сделаем вот такую штуку, которая будет вот эти правила получать из... И а номер был, собственно говоря, iRule, конечно же, она не изменилась. И, естественно, она ретонли. И теперь мы будем его получать из конструктора. То есть, если я сейчас пойду в Programs, найду где-то здесь вот регистрацию зависимости, ну, например, вот здесь, и скажу, что помимо order entity Processor зарегистрировать мне еще и iRule, который будет чек э, э, как-то там, title, вот он, check order title. И сейчас я запущу проект снова. То есть я правила зарегистрировал в контейнере в 11. Я прихожу. Теперь где у меня этот вот процессор? Нажимаю F11, я прихожу в правило, смотрю, у меня уже в процессоре есть правила, И я его буду проверять. Вот оно одно, то самое, которое, собственно, и показывает, что мне нужно сделать проверку того самого этапа. То есть я могу теперь правило втыкать налево и направо, нужно, не нужно. То есть, собственно, помимо того, что у меня само правило, смотрите, вот у меня это правило, оно теперь превратилось в класс, и у него у самого есть контейнер, значит я могу сюда запихнуть ну для конечно а логер и значит у меня есть э, точка расширения, ну допустим чек, результат э, э, логер значит э, мне сюда можно и базу данных и на другой сервис ходить и все что угодно, и это будет капсулировано именно в этом правиле давайте здесь напишем какой-нибудь логер лог, какой-нибудь information и скажем чеким какой-нибудь там title я не знаю, давайте с Ctrl F5 проверим, что это работает где-то тут должно быть написано вот, checking title, то есть я уже имею точку вхождения, то есть масштабирование у меня увеличилось дальше больше, количество этих правил control C, control V сейчас делаем новое правило я их могу создавать быстрый чек допустим, order что там было? Price. Я его так вот назвал. Здесь напишем прайс Ну, конечно же, правильно напишем. Теперь это у меня конструктор, и я вот так вот тоже добавлю. И здесь у меня, здесь будем проверять, ну, price, допустим. в общем-то, не важно, мы будем проверять. прайс больше нуля. Вот так вот проверять. То есть, если прайс больше нуля, тогда Нет, давайте. меньше меньше либо равно нуля, тогда сделаем так вот price. То есть я по большому счету, смотрите, во-первых, я кроме того, что добавил один файл, ну, требования изменились, в детей каких-то изменений мне особых делать не нужно. Добавился один файл. Я могу написать на него юнит тесты. Не трогая всю остальную логику. И единственное, что я должен сказать, что мне это правило тоже нужно зарегистрировать вот таким вот простым способом. Check Order Price. Я запускаю приложение. Давайте я прям сразу пойду в этот самый процессор. Поставлю здесь бряку, Запущу еще раз. Не понял. А, checking title, checking title. Я уже прошел его. Смотрите, вот я пришел правила, вот их у меня уже два, один order, другой ой, price, другой title, просто пр практически ничего, автоматическим включением. Более того, я могу сделать таким образом, что у меня количество injectionов, то есть правил, которые хочу, варьировались э, на основании каких-то данных, каких-то декларативных разметок, может быть от роли пользователя, может быть от того, что production stage или э, какой нибудь develop. Я, как минимум, могу это все ну, таким вот образом масштабировать да, до бесконечности. Да? Кроме того, у меня сам экшен, который я применяю к конкретной сущности, тоже является классом. А значит, я могу здесь сделать то же самое. iLogger, что там, change, action, пусть будет логгер. Сделаем его сюда и скажем, какой-нибудь опять гадость по поводу того, что у нас логгер блок информации, в общем, change. Но самое интересное, это не в этом. Наша задача была собрать те самые, так называемые, ой, что-то я тут не делал. А, вот. А, ну вот, смотрите, теперь у меня что получается? Я поменял этот, я не могу его вручную создать. Но и это не проблема, я могу сказать, в Change какой-нибудь там, Iota, вот прям напишу, и скажу, что я буду получать из конструктора, и мне тоже никто не запретит это сделать, потому что change, как он там называется, вот он, payment action запятая, и я хочу его сделать вот таким, и вот так вот сюда его пропихнуть И запустить, и у меня сейчас все сломается, потому что я его не зарегистрировал. В общем, дальше есть куда двигаться в том смысле, что можно расширить там очень большая расширяемость, масштабируемость так называемая. Ну я вот таким вот способом зарегистрирую. Я пишу прощения, что пишу код в процессе говорения, или говоря пишу пися код, короче песя код. Ну в общем все заработало, все отработало. В том смысле, что я пытаюсь показать большую гибкость вот этого подхода. И надо сказать, что эта гибкость ведет как раз меня в ту область где я могу просто и легко собирать какие-то события. Например, я открываю вот этот самый action и хочу здесь сделать таким образом, чтобы если у меня нужно после смены успешной смены вот какого-то стейта, я могу вот в этот самый контекст, да, вот в этот контекст, add какой-нибудь domain, ну пусть будет event, и какой-нибудь там, new, ну, там, notify, что-нибудь там, кого-нибудь там, somebody. То есть, неважно, как я буду это самое. Я могу здесь в процессе выполнения вот этот контекст прокинуть и записать этот самый э, domain event. И на выходе вот этот контекст у меня попадет. Вот смотрите, у меня здесь execution result. Я могу сделать вот так вот. Я могу запихнуть в контекст, могу запихнуть в этот результат. Давайте сделаем и так, и так. Ну, в общем, надо просто подумать, как это сделать. Я думаю, что я продолжу делать это видео через какое-то время, пока оно заморозится. В равен you. И здесь вот result. Давайте вот так вот. Я могу сделать вот так вот. Например, что у меня result создает. И потом я этот ретурный result вот таким способом простым. Могу в контекст это запихать. А, и это тоже будет работать. Могу контекстом воспользоваться еще по-другому, просто его обычно создаю, чтобы а, потом много чего не переделать. Ну, теоретически я потом сделаю и покажу. Давайте, наверное, пока на этом остановимся. Я возьму рекламную паузу, ну, для вас она пройдет очень быстро. Я доделаю этот проект до ума, доведу, чтобы его, о, из него можно было сделать новый ну, пакет. Сделаю примеры, и потом, когда все будет готово, мы с вами увидимся, и я все расскажу и покажу. Ну что ж, друзья, я закончил рефакторинг, и сейчас я вам покажу, что я тут наделал. Выходные пропали не зря, я достаточно хорошо потрудился, и теперь готов вам представить то, чего он наворотил. Итак, первое, это я создал контроллер, эмулятор, просто класс, в который есть два метода, и я их дергаю как раз в том самом программ для того, чтобы просто разгрузить. В первом методе я якобы создаю сущность, а во втором апдейт якобы обновляю. Ну, в общем-то, это все, что там есть, и внутри вот этих методов уже используется ордер-сервис, которым раньше использовали прямо в программе, и здесь, по большому счету, теоретически тоже, молча, изменилось. В общем, к чему я пришел, я сделал специальный метод на create, есть метод на update. И соответственно вот они как работали, так и работают в приложении, которое называется good, ну то есть хорошее решение. Я э, пришел к очередному выводу, что э, если у вас вот, э, вот такого типа логика повторяется, да? то есть э, у вас есть какое-то создание, там проверки делаются, на апдейт проверки делаются, там может еще какие-то манипуляции с вашей сущностью тоже делаются проверки, то вот эта вот штука начинает повторяться вот здесь, ну или в какой-то мере начинает повторяться, рано или поздно вам нужно будет дублировать эту логику, либо искать варианты, который сделает какое-то универсальное решение, то есть сделать какой-то класс, и в котором будут эти все проверки реализованы. Или, допустим, использовать Fluent Validation, который так или иначе тоже создает классы, ну, в общем, я пришел к выводу, что какая разница, какие классы делать. Можно это сделать классы для Entity процессора, в конце концов. Ну, и даже Fluent Validation можно использовать в Entity процессоре ну, уже как под другим углом. Ну, ладно, тут давайте запустим, проверим, что это действительно работает. Да, это действительно не работает, потому что я что? Не зарегистрировал. Ну, да, это я, я немножко погорячился. Да? Давайте зарегистрируем вот эту штуку. Я вот это сюда скопирую, я видимо ее не везде зарегистрировал Вот, добавить контроллер И здесь я также Сюда добавлю контроллер, зарегистрировать и запустим эту штуку Вот, то есть старая реализация предыдущая, вот old написано Создали что-то там, поделали, как-то там показали В общем мало что изменилось, теоретически здесь вот происходит... А, нет, здесь Давайте прям breakpoint нажму и еще раз прогоню по-быстренькому. Вот смотрите, мы заходим сюда, здесь у нас просто создается сущность, здесь мы отправляем ее в этот самый ордер сервис, который умеет создавать сущности. Вот я проверил одну, вторую, третью, здесь у меня якобы все сохранилось, прошла секунда, и в общем-то у меня на выходе как раз тот самый operation result, и все, все сохранилось, все круто, все красиво. Ну и если говорить про более глубокую или, так сказать, продвинутую реализацию, я, так сказать, немало поработал, честно скажу. Давайте переключусь на новый проект и покажу, что здесь изменилось. На самом деле, все, что я рассказывал, оно реализовано, но помимо этого есть еще куча всяких нововведений. Да, прямо за этот короткий срок. Ну, во-первых, смотрите, появилась возможность конфигурировать Entity-процессор для каждой сущности. Есть возможность прокидывать, ой, скипать, ну, то есть, как это... Игнорировать дубликаты, то есть когда вы одну и ту же сущность по одним и тем же правилам прогоняете, можно включить, а можно выключить, и тогда будет выходить экзепшн. Есть понятие, как fire, ой, есть о котором мы говорили, домайн Event, который собирается в процессе обработки разных правил и разных экшенов, и мы на выходе можем их получить и обработать, или сразу же запустить эти ивенты по окончании обработки конкретного метода. Давайте покажу. Есть у меня, допустим, Order Entity, и там есть процессор, называется Order Entity Processor. Теперь она наследуется от базовых вас, который называется Entity Processor Base, и указывается тип сущности, который обрабатывается. Смотрите, у меня теперь появилась возможность загружать все рулы, то есть все правила одного момента в процессор или загружать все экшены. Напоминаю, для того, чтобы выполнить какое-то действие, ну вот в частности, где вот здесь вот в order service, нам в order service приходит order processor, ну, тот самый order, order entity processor. И внутри, э, э, помимо этого, я сюда инжекчу еще два рула и вот таким вот образом вот этот рул, который create action, э, который, в общем-то, ничего не делал, кроме как создает там какие-то где сущность якобы создает ну мы делаем вид то есть я грубо говоря ее же и выкидываю наружу ну в общем это заглушка по идее там где-то в глубине она должна сохраняться в базу данных ну и когда она отрабатывает у меня происходит здесь вот сохранение в базу данных якобы да псевдосохранение если так можно выразиться, Я создаю entity action result, в котором, могу зарегистрировать новое событие, которое называется domain event, которое называется order created domain notification. И где-то есть этот самый domain notification, который может, в общем-то, этот notification перехватить, то есть, вернее, handler, который может перехватить. И также я проверяю, если у меня в этом контексте обработаны, ну то есть добавленные, domain-event, которые были раньше там как-то, кем-то добавлены, и если где-то у меня, допустим, несколько ну, вот этих вот самых э, одинаковых типов, что, собственно говоря, не исключено, э, мало ли по ошибке, еще как-то не важно, то неважно. Ну, теоретически я могу их на выходе э, проверить и добавить в этот таск или удалить какой-то из них или создать новые, вернуть резал. В общем, все это, конечно, на самом деле выглядит очень сложно, но гибкость при этом, ну, просто обалденная. Ну и в конце концов, если у меня эти домайн-инвенты есть, я могу их выстрелить, или добавить сюда, или удалить в конце концов, или еще что-то, неважно. В общем-то, тут как бы на самом деле все понятно. Давайте вернемся туда, где у нас есть вот этот крейт. Ордер Create Domain Notification, к нему есть зарегистрирован хендлер, который, единственное, что делает, ну вот э, в JSON, по идее, выводит информацию, этот влогер, информацию о том, что было создано, как раз этот ордер сериализуя. Не ну, больше, не меньше, в общем так заглушка очередная. Нам на самом деле это не важно. А важно, что есть ордер процессор, и выполнить можно как базовый класс, который называется процесс асинк, в котором можно передать конкретный ордер, и можно передать конкретный экшен, который нужно сделать с этим ордером. Более того, я пошел дальше, просто голова уже заработала в другую сторону, я понял, что можно создать и в этом самом ордере, в этом ордер процессоре можно создать свой собственный метод, который будет из списка, полученных экшенов, которые были зарегистрированы в контейнере сейчас прям покажу так это я сейчас верну сюда, то есть помимо rule я могу зарегистрировать и пачку экшенов и соответственно именно для этой сущности и вот здесь я их получу, смотрите, я запускаю у меня breakpoint приходит в этот create order, у меня здесь action, и они два зарегистрированы, то есть теоретически мне уже не нужно вливать какие-то, я могу эти, ну они во-первых именованные, да, то есть я вот вижу здесь вот нейма нету, здесь нейма нету, но я могу проверить, что этот name есть, ну и в общем у меня сейчас его нету, будет exception. но ничего не стоит мне взять какой-то, допустим, action name. У базового класса теперь есть свойство, которое называется name, так это async. Вот вот так я могу сказать, что у меня есть у этого, собственно говоря, метода названия, который называется create. Или как там я его назвал? Да, create. Пусть будет, пусть так и будет create. Ну, естественно, здесь должно быть вот так. И, соответственно, я... Я не там это сделал, но ну, тоже нормально. В общем, это такая очередная гибкость. Да? То есть можно это стрингом придумать, можно придумать какой-то и нам. Можно опять же какую-то конфигурацию загружать. И для конкретной сущности как можно прям выдавать на UI список действий, которые с ней можно сделать. Ну, то есть опять же повторяю, гибкость просто обалденная. И можно выдавать этот список возможных так называемых экшенов с конкретной сущностью на основании ролей, ну как вариант, да. И здесь у нас этот экшен, ну, так, если этот, этот у меня называется create, давайте этот назовем, что он делает, update uh, state. Update state. Uh, в общем, такая модель получается, которую просто так сбоку не подойдешь, какой-то экшен, которого нету, нельзя вызвать, ну и получается одна... Одна, как там, одномоментно, в один момент времени можно как бы сделать... Ну, не знаю, как это выразится по-русски. В общем, смотрите, у вас получается какая-то определенность в том, что можно сделать с сущностью. И при том, что вы, если вы с ней что-то делаете, у вас во-первых, это все логируется, можно пайплайны, можно транзакшены, можно юнитворк подключить, потому что никто не отменял медиатор, допустим, использование. Давайте еще запущу еще раз. Вот. И таким образом получается, что помимо того, что у вас есть сущность, есть действие с ней, есть правила и проверки, у вас есть еще на выходе, э, так называемые экшены, которые вы с ней можете провернуть И domain ивенты которые можно выстрелить, обработать То есть гибкость на самом деле просто вот очень гибкая Если так можно, конечно, выразиться Ну, смотрите, я вот запустил, это отработал Я вижу, что у меня якобы сущность создалась То есть все то же самое, только теперь с дополнительными возможностями И я сейчас еще покажу кое-что Смотрите, я потратил некоторое время на то, чтобы зарегистрировать хитрым образом этот ордер, соответственно, процессор. Ну, теоретически у меня может быть, допустим, так, секунду. у меня может быть там еще какой-нибудь ордер. То есть в сервисах я сделал экстеншн, который позволяет любой тип зарегистрировать. Более того, вот эта штука берется... То есть настройка для этой сущности берется из orders. Вот у меня, ну, то есть из app settings делаем, вот он, app settings orders и вот эти настройки. Вот. И соответственно я могу их дернуть прям там, не знаю с другого сервиса в конце концов я не знаю как эти настройки вы можете подгрузить, но теоретически существует и такая вероятность. Вот. И второй вариант, если прям вы не хотите ничего дергать, если вообще, конечно, настройки нужны, естественно, у них значение по умолчанию есть, можно прям в раунтайме, ctrl вот, можно в runtime через конфиг задать значение там, true, false и все такое. То есть, если я задам, допустим, ну, давайте вот отключим вот эту регистрацию. Вот. А вот здесь вот автофайр стоит. Ну, давайте для начала запустим и обратим внимание на то, что происходит, если этот автофайр домен-эвент включен. Ну вот, вы видите, что у нас где-то здесь вот валидейтинг, да, вот. Нас event registered, event registered, вот оно файрит, вот оно файрит. А если я, допустим, поставлю false, ну мне не нужно, допустим, выстреливать, я их просто хочу собрать на выходе. И посмотреть, что, собственно говоря, произойдет. Сейчас один момент. Эмулируется там задержка. То есть никаких файлов нету. Но, тем не менее, я могу... Где-то здесь, вот, допустим, вот execution. Давайте запустим с дебагом. С отключенным автовыстрелом. Вот это можно убрать. Мы здесь нашли сущность. Запустили. На выходе у нас execution. Вот он якобы выполняется долго. Вот мы его получили. Здесь у нас... Что такое? Вот на выходе есть validation. Их нет, Вот результат. Вот domain events. И здесь я должен, по идее. Я могу это увидеть, что у меня выстрелит Order Created Notification и Order Title Verification. Фу, order title, verified notification. То есть два нотификации выстрели только при создании. Я могу. По... Смотрите, друзья, то есть я могу сделать юнит тесты, которые проверят, что вот эти штуки есть на выходе. Теоретически я даже. Мне не потребуется запускать приложение, ну, <смех> потому что э, я могу в юнитестах проверить, что у меня логика отработала правильно, и я получил нужные события. А события выстрелит медиатор, который писали другие люди, на который написали тоже там, миллион юнит-тестов, которые гарантируют мне, что если их выстрелят, то они долетят. Ну, опять же, если есть хендер. И э, в итоге... Вся разработка упрощается в разы. Потому что у вас есть маленький кубик, который можно нарисовать в конце концов на схеме. И посмотреть, что должно происходить в этом кубике. Что должно в него входить, что должно выходить. И какие кубики могут это получить. Ну, в общем, вот такая вот картинка получилась на самом деле. Так, я отпускаю в ряку. Так, в 5 Убираем. Ну и как вы видите, у меня сейчас события не выстрелили. И я могу их явно выстрелить. В общем... Смотрите, я пока делал этот рефакторинг, я уже столько в голове всего перепридумывал, то есть эта штука может дальше развиваться, причем дальше она может развиваться ну, очень гибко и, собственно говоря, в разные стороны. Я это уже выложил в GitHub и вы теоретически этим можете уже воспользоваться. Более того, все проекты, которые я сейчас показываю, они уже, ну все, тот, который я показываю, он уже опирается на, на версию 1.0, и э, вы уже в принципе прямо сейчас, как видео посмотрели, там уже может быть, может уже даже новая версия, вот это что нибудь в голову взбредет. А, смотрите, а, понятное дело, что все это на самом деле вот как итог давайте подведем такой, если подытожить то, чего я за эти выходные наделал, то я просто добавил работы разработчика. Да? То есть... Если вы захотите реализовать подобный функционал, помимо того, что вы можете взять уже процессор, вам все равно вот ваши вот эти правила нужно будет собрать в кучу. Смотрите, какие плюсы. Во-первых, вы будете знать, где какие правила проверяются. Во-вторых, вы это все можете покрыть юнитестами. тестами. Прям каждый вызов каждого правила, каждый вызов каждого экшена. В-третьих, у вас это все может быть покрыто логами четвертых или какого же там по счету у вас может быть э, на выстрел конкретной э, рула или конкретной ну, я не знаю, экшена может быть работать метрика и соответственно вы будете знать где в какой момент и как часто и в каком допустим регионе у вас часто создают в каком часто проверяют то есть э, такой ну я не знаю типа лего конструктор который можно использовать ну по своему усмотрению и у вас есть точки входа, которые вы можете расширить. Более того, вы можете взять, э, скопировать себе этот проект и полностью его переписать, взяв идею. Я не пытаюсь настоять на том, чтобы вы использовали прямо антики-процессор. Я пытаюсь вас э, надоумить писать код немножко по-другому. Процедурное программирование, конечно, хорошо, но C-Sharp – это объекты. Методы – это объекты. Ну, в общем, я не буду 20 подробностей, это уж как бы лирика пошла. Я с вами, наверное... На этом попрощаюсь, я очень жду от вас комментариев по поводу увиденного, может быть пишите сюда, может быть не сюда, и я еще хочу вам показать, да, вот Entity процессор собственно говоря, он уже валяется в доступе, возможно какое-то время потребуется на рендеринг, здесь я что-то хотел показать, здесь уже есть, как я говорил, Nuget пакет. ой, это GitHub я неправильно ссылку сделал, но не важно. Есть уже сейчас, давайте начнем сначала Mugit. Здесь напишем Entity Processor. Вот так вот. Да, вот Entity processor. И. А, вот что я хотел показать. Я уже начал создавать описание к этой штуке. И скорее всего будет.. Ну, во-первых, сейчас пока нету ни одного саммари, комментария. К, собственно к одному классу этого процессора и я постепенно буду наполнять ну помимо того, что будет как-то там уживаться утрясаться все происходящее внутри и теоретически в общем-то будет я надеюсь описание все друзья, я отлично провел выходные, правда жена не рада ну ладно, это уже нюансы мелочи жизни вам всего хорошего, пишите правильный код и до новых встреч